Извины, как у монстра. Такой букуште точно стал. Я же только порезала. Точилка. Она электрическая, что ли. Вот такая вот штука прикольная получается. Вы бы все точалки так -то работали, они а бы сразу вот, красивую штуку делали. А, это с помощью дрели. А я-то думала. точилка крутая. Это что, цемент или слайм? Ну то что-то длинное, и цемент просто выдавили. Ладно, следующее. Ой, вот это на желе прикольно. Так, заливаем молоко. <Contact noise> а, сейчас получится такое мороженое. Знаете, я такое пробовала. Ну не из желе, конечно, но когда вот так мельчает, то собирают такие штуки прикольные. И это не мороженое. Я О, -о ну, ну да, это мороженое. Стали бы такое пробовать? Я, я думаю, Почему, нет. Субтитры